Приветствую всех любителей видео -игр фуд. трек-симулятор очередное продолжение. Мне просто, в принципе, игра понравилась. И Нам уже говорят, что нам нужно закупиться и купить тесто для пиццы. Не думаю, что нам нужно 8. Не уверен, этого маловато. До нового уровня нам еще далеко. А, стопэ, я ж, это же не все, что я хотел купить. Ладно, я понял. Пишет, too late for discount. Почему, хрен знает Почему я уже опоздал С тем, чтобы приехать забрать свой закат Возможно, это очередной баг После обновления Потому что Хрень какая-то, если честно Так, я вроде заказал свои продукты, да, заказал Мне кажется, ли в игре машин Стало побольше Я до сих пор не знаю, как мне побибикать Ах, ты ж сука да езжай-то уже, и я поем. Ну, в принципе, посмотрим. А может быть, мне перестали давать скидку из-за того, что я взял отомщение. Хотя, по-моему, во второй серии, да, там еще была, по-моему, бесплатная доставка. Ну, как, со скидкой доставка. А может быть, это... Оно и есть. Так, да, короче, фиг знает. В принципе, невелика разница. Слишком поздно для скидки. Видите, как это все? Ну, да ладно. Так, у нас теперь, в принципе, все есть. Так, 3-3. Как это? Давай-ка, знаешь, Ну-ка. Сделажи. Ну ага. А теперь холодильник. Ладно, я понял, подтвердить. Так, откройте карту. Угу. 400 метров я ехать всего лишь. Но мне нравится эта раскраска под Хэллоуин Она как бы просто в целом класс Именно реально классно выглядит То есть в принципе Тут люди постарались и сделали красиво Как говорится Она того стоит Чуть, на самом деле не засматривался в сторону А, ну поехали в объезд, ладно Поворот поедал Не-не-не, только не остановка Фух, я молодец ну и куда ты прёшь, блядь? Ладно, я. Мне можно. Пофиксирую, ладно. Блин, какие же вы медленные. И мне направо, господа. А, мы едем в ночь поработать. Я понял. Мы едем поработать В ночь. Ну вот это вот удержание реально долгое в целом. Так, будьте готовы, можете проверить свои заказы, используя популярность в данный момент перед отъездом. Угу, хорошо. О, -о, -о как по Хеллис, красиво. Элен уже закончился. Ну ладно. Но я бы не хотел сейчас выбирать эту стилистику с машины, ладно, с города. А здесь много работников. Так, ладненько, приготовимся потихонечку Это есть, это мы сразу откроем Это есть, это есть Так Сразу поехали, знаете, что сделаем? Достанем, для тесто и раскатаем его Пока заказов нет Новый заказ сразу Я Не успел тесто раскатать, а уже заказ пришел Конечно, что у нас там? Жареный картофель фри? Да не проблема Где картошечка? Подожди Здесь, по-моему, да Раз... На... Ну иди сюда Два, по две картошки можно жарить Отлично Три Включаем, опускаем Этот, кстати, тоже сразу опустим, пусть готовится Здесь будет просто райер поджарка, здесь другая поджарка Что у нас здесь? Ладно, везде картошка фри, я понял Раз Два Два просто жарено, хорошо мы просто поднимем да выключим, когда будет жареный картофель. Вот этот мы сейчас сразу поднимем. На случай, если кому-то понадобится другой картофель. Вот он, жареный. Жареный. Все, погнали. Да э, верни ты. Так, раз жареный. Что там? Кетчуп, майонез. Кетчуп. Майонез. Это заказ номер один. Угу. Хорошо. Ну, это пока изи. 10 долларов -то. Фигня. Так, второй заказ, Горчи... тройная горчица. Раз, два, три. Держи, конечно. Так, где ложечка? Так, вы пока делайте заказ. Кувшин пуст. У меня есть другой кувшин. Надеюсь, что да. Подождите, дайте кувшин проверить. Блять, не тут, не здесь. А где? Где? Где? Где? Вот здесь. Отлично. Ух. Аж поспокойнее стало. Так, ложечка, поехали. Забыл по прогреть плиту, прикиньте. А я что могу... А, два заказа все, кроме. Прогреть плиту забыл. Так, э -э, хрустящая подрумянина. Отлично. Значит, следующая будет подрумянина мягкая. Это хорошо. Так, подожди. По-моему, у меня переехала скалка. По-моему... Или мне кажется... Ну ладно. Это все возможно только просто кажется. Блин, из-за того, что по углам иногда плохо промазывается в целом Так, что у нас там? Хрустящий картофель фри Готовься, пожалуйста Так а -а -а. Коробка Стоп Куда? Блядь Блядь Блядь Так, подожди Так, кусочек моцареллы Ну-ка Блять, подожди, а какая? Подрумение, да Кусочек моцареллы, пепероньки Да, возьми Пепероньки Так, пеппероньки. Кусочек чили, чили есть? Чили есть Да, заебись Так, ага, есть, отлично Так, дальше, допинг, готов. кусочек моцареллы Кусочек моцареллы И кусочек пепероньки, пепероньки кончилось Пеперонь, иди ко мне. Хорошо, что здесь починили нож. Вот я прям реально этим доволен. И спокоен теперь наконец-то в том, что я могу спокойно резать на мелкие-мелкие кусочки и получать около 10 частей. Ну... Тут есть своего рода предел. Так, пепероньки. Сколько? Хрустящее тесто. Отлично. Так, заказ номер 3. Я все положил, надеюсь. Моцарейлка, ага, конечно. Так, картошечку сразу отдадим. Заказ номер 4. Угу. Отлично, заказ 4 готов. Ну, заказа 3. Еще 4 минуты мы можем готовить все, что хотим. Ну, как все, что хотим, Все, что, все, что у нас, все, что у нас закажет. Подрумянинное тесто Сейчас будет готово, кстати готова угу. Готово, отлично Пока выключаем Освобождаем руки, берем тесто И где-то слева чуть-чуть его раскатываем Заказ, походу, пришел Да? Да Картошка фри, картошка фри Дри Две фришки, я понял Так, фришка раз Фришка два Пошла. Включайся. Как какие? Жареный-жареный. Хорошо. Тоже картошка фри. Эх! блять, я масло слил. Охуенно просто. Просто охуенно. А почему звук с маслом есть? Да подожди. -то. Зал масло слил. Эх! Да есть масло, есть. Случайно вот сюда нажал. Эх. Ладно. Пик с ним Так Ну ладно, вернемся сюда Так, три упаковочки с картофелем Раз Два Вернись Три Жареный, жареный Везде жареный Сырой Ложечка Успею, я думаю Жареный Отключить, поднять Так, раз Два Три Поехали первый Первый так отдаем заказ номер пять И три горчицы Раз, два, три Заказ номер пять готов Заказ номер шесть Жареный картофель и кетчуп Готово Не, я конечно понимаю, мы можем их этим кормить Но слабовато для заказов, если честно Пока вот так Great. сделают Будут еще заказы? Будут еще заказы, хорошо. Картофель, блядь, что же вы все на картошку-то подсели, ешкин кошки. Прям реально подсели на картофель. Ну ладно, я уже так уж и быть, мне не жалко, пожарю еще. О, тесто, кусочек моцарелки, есть кусочек моцарелки, ветчинка, есть ветчина еще, ломтик лука, блядь, а вот лук кончился, Лук придется порезать Ну, клади Она еще не... блять, тут еще что-то осталось Так, где нож? А, сейчас будет готово, да? Какой? Жареный картофель Ага Не, все, подымай И жареный картофель выключай Отлично, нож берем Начало пополам разрезаем Так вот, оп Оп Оп, понятно Он так по-другому оп-оп-оп не даст сделать Я понял То есть я этот кусок просто так нахуй отрезаю Охуенно Так, лук добавляем, добавляем Так Так, жареный картофель и Вот так вот делаем Жареный картофель и три кетчупа Раз, два, три Готово, какой заказ? Седьмой заказ Седьмой заказ готов Восьмой заказ, Вечинка, ломтик лука Ага, готово Включаем духовку, чтобы успеть приготовить Еще одну полностью мы можем как раз дождаться, когда она догреется. Но вообще, бы и так, и так успел. Скорее всего. Но так уж и быть. Так, берем ложечку. Размазываем это дело. Надо, кстати, реально было изнутри внаружи делать. Так, моцарелка. Есть моцарелка и гриб. А ну, куда ты закрываешь мой контейнер? Открой. Картошка и моцарелла. Я не туда. Картошка. Картошка и сука. Да блять, что там с пиццей? Подрумяниная нужно. Подрумяниная, да. Заказ номер 8. Туда же иди. Ага. Моцарелку не хочешь взять, случайно? Отлично. Так. Ага, ага. Это девятый заказ. Отлично. Ну там она сыроватая еще Отлично Даже не спрашивай Так, лук сюда кладем Его не так часто берут, но Терять его тоже не сильно охота Сдремяне на тесты и еще один заказ Так, где восьмой заказ? Готовый восьмой заказ, отлично Так, фри Отлично, у нас фришка есть Сразу ему отдадим фришку, наверное Хотя, не, ладно Подготовим все, все сразу Так, кстати, это выключено, выключено Тесто Ну хорошо, кстати, идем 13 минут А уже, в принципе, все прекрасно Вот так сейчас изнутри оп оп оп оп оп оп оп Почему, интересно, что я снаружи шел? Блядь, моцарелла, ну за что? За что моцарелку ты то берешь? Блин. Ну ладно, вот так что порежем быстренько. 8 кусочков. Моцарелка, и перронни. Все, что ли? Да, все, прикиньте. Так, теперь картошечка и двойной кетчуп. Картошечка, двойной кетчуп. Все, ждем, когда готовится пицца. И, в принципе, можно заканчивать. Кстати, одну ветчинку не жалко. Да, блядь, еще бы он ее брал. Чем 8 моцарелок? Или сколько там 7? Я не посчитал, но вы меня поняли. Понятно. Интересно, если я не уберусь, то в следующий раз тоже будет грязно? Просто даже так любопытно. Так, что у нас тут есть? Три этих. Так, это... Ну, короче, это надо уже улучшать. Все просто картошку, например, больше никуда не убрать. Ее только съесть. Ну, а ее здесь. Фиг с ним. Как бы это не столь важно и не столь как-то... Жалко, конечно, картошечка... Картошечка потрачена. Но что поделать? Так, ну, в принципе, нам больше ничего. Свежесть масла нормально, здесь все нормально. Здесь все хорошо, заготовки делать не буду, пожалуй. Все, пора заканчивать. Пойдем отсюда. Все просто. Попить осталось, попить кончилось. Беда. Кашки кончилось, попить. Так, а как там радио поменять? Да, вот так. А, ответить, ответь Привет, Клара Эй, малыш, хорошие новости В магазине появилось новое устройство И у меня есть ощущение, что тебе может понадобиться Что это? Установить ее в и отдохните Не понял, хорошо, Клара Как таинственно Либо так, либо мы оба не можем спать до рассвета Спи спокойно, малыш Мне интересно, о чем она, если честно Так, открой, да, нам вверху. Отлично А мне какой поворот, первый или второй? А, ну да, первый же поворот направо, грубо говоря. Не считая вот этого вот, заездного. А, вообще здесь не имею права повернуть, но мы повернем тогда здесь. Как бы все просто. Давай, давай, при. Ну, блядь, давай, езжай, сука. Какая долгая машина. Ну, с поворотами у меня, конечно, беда. Нет, чувства машины. Не знаю, как это объяснить. Не чувствую ее габарит. Вон. Так, давайте-ка посмотрим, что она нам там предлагает. Может, сигналку установить какую? Так. А -а -а, магазин, да? Установите новое устройство. Рисоварка! Ай, -а -а, мой. Так, обновление. А -а -а, рисоварка. Бесплатно. Фу. Так что пора отдохнуть, как сказала Клара Блять, соварка. Че, уровень подняли? Покупаем, конечно, у нас столько денег блядь. Так, духовка есть, гриль для бургеров Есть, машина для картошки прокачана. Не стала Покупаем Отлично, сколько? Четыре контейнера, отлично а, Стол заказов Текущая за 15, а за 150 как выглядит? А, количество слотов увеличивает, все, понял Полка Что дашь? количество слотов плюс 5 Ну давай, почему нет а, Холодильник Холодильник пока нельзя Авторитет слишком низкий А морозилку? Морозилку можно купить, давай, давай Опа, 25 слотов Отлично Так Красота Теперь можно отдохнуть. А я думал, сигнализацию какую-никакую. Ну, тоже неплохо. В принципе, тоже подойдет. Интересно, почему я не могу разложить кровать спокойно по-человечески. Ну ладно. Встреча с Ха, Привет, малыш. Похоже, ты разнес свое имя по всему городу, не так ли? Привет, Клара. Спасибо. Проделал большую тяжелую работу. Я думаю, что это может быть подходящее время, чтобы разнообразить вашу кухню. Что вы думаете? Почему бы и нет? Мир принадлежит смело. Идеально. Я думаю, что есть один человек, который может помочь. Легендарный шеф-повар, ушедший из крупного бизнеса. Сейчас у него магазин в Визиатском районе. Звучит интересно. Вам нужно поговорить с ним лично. Он известен как мистер Ураган. Почти никто больше не называет его настоящим именем. Ураган? Звучит как какой-то супергерой. Честно говоря, малыш на кухне у него все в порядке. Это заслужено. Достаточно справедливо. Его магазин сплошен недалеко от пляжа. На самом деле, это третья улица от пляжа. Готово. Он всегда сидит за окном на первом этаже. Просто будь собой, я уверен, что все пройдет гладко. Отлично. И как всегда, спасибо, Клара. Держу мои пальцы скрещенными. Доехать до азиатского района А надо, кстати, заправиться Я не помню, когда я последний раз заправлялся Сейчас еще получится, блядь, что это самое Что посреди пути тачка встанет Вообще будет не классно Как я вовремя, блядь, а? Решил заправиться Отлично Я, кстати, еще ни разу бензин не проливал Давайте посмотрим, как это Денег пока не жалко, в принципе Ага, ага, я понял, как это выглядит Начинает Просто Плескать бензином Ну, в принципе, логично <coughs> я просто тем самым теряю свои деньги Не, ну, когда я, если я буду Богатым, да, прям, достаточно Богатым Блядь, опять перелив <coughs> То в следующем ролике, в каком-нибудь э, После завершающего Либо в завершающий ролик Я встану и просто начну Выливать топливо Просто бензин. Кстати, американцам и не понравилось, потому что вот это вот я просто расходую. Хотя, зачем завершающий ролик? Это центы какие-то перелива. Да ладно. Вообще не беда, потому что бензин там стоит сейчас дороговато. Ну-ка, здесь как это выглядеть будет? Тоже, да? Просто выливается из этого, из канистры и все. Но логично, что бензин проливается, мне нравится. Че такой просто на похуй уже. Ну, у меня косарь есть, ладно. Блять, просто затраты, Ну, за... Не, затраты есть, затраты есть. И на бензин, получается, у меня затраты Еще пока единственное, еще пока неизвестно. Ага, мне вот сюда. А, быстрое перемещение могу открыть себе, если поработаю на несколько станций. Как я понимаю, мне вот сюда, да? А, нет, вот он. Вот сюда мне надо. Пока, короче, едем к магазину. Хорошо. Там потом посмотрим еще раз по карте, куда нам и как Поворот рано сделал, конечно. Ну, ладно. Н немножко беспечно получается. Ну и фиксим. Стопэ. Я опять направо, да? Да, я же говорю, поворот рано сделал. Просто из-за того, что я сделал рано поворот, мне пришлось петлять здесь Так, люди идут, люди не идут, все хорошо А так этот человек опять на красный идет вообще Так, мне там следующий поворот налево, да? Не-не-не, прямо И да, получается, следующего поворота Карту бы чуть-чуть вот это вот слева, которая карта от меня Она как будто реально сделана, блядь, для телефона, нахуй Ее бы чуть-чуть бы отдалить Она прям слишком близко показывает, если честно, все моего расположение дух, блядь и вообще в целом само расположение. И мне не очень нравится эта мини-карта. Я бы ее чуть-чуть бы отдалил. Ну как чуть-чуть? На четверть, наверное. Тихо, блять. Не бикай мне тут. Так, где там? Еще направо забыл. О, китайский китайских равнин. Поворот. Отлично. Okay. Хорошо, сейчас я встретил настоящую звезду. Я уже близко, мне нужно может быть недалеко. Да я приехал. А ч ⁇ мне из тачки прям так вы... А, нет. Вот парковочка. Отлично. Это, походу, кстати, последнее, чему нас научили в этой игре. оп оп оп оп оп Ба. Мистер Уага. Здравствуй, молодой человек Я ожидал, что рано или поздно Появитесь на моем пороге а, ah, привет, как вы узнали? You know? Если кто-то оседлал tiger, тигра, он уже не слезет с него. Я знал, что ты не остановишься после неудавних успехов. Я просто стараюсь изо всех сил. Это то, что всегда нужно делать в жизни. Итак, теперь вы пришли ко мне, so чтобы я мог yes. научить вас. Да, я хочу научиться. Давно я никого не, не учил, вышел I на пенсию много лет назад. Но я мог бы сделать исключение. Действительно? Почему? Я встретил здесь кое-кого, столь же увлеченного кухни, как и я. Если, если не бы, он, бы не он, я бы, скорее всего, бы не управлял, не управлял этим магазином и не, и не в продал в своем доме. А я... а у лицо... Подожди, мое лицо? Вы не, вы не имеете в виду... Твой отец, Конор, был моим хорошим другом. А также хорошим Может быть, его уже нет с нами, но ты стоишь здесь. Я вижу, что ты так же увлечен кулинарией, как и он. Итак, Итак, я научу тебя. вас. Как мало тут мир. Я имел в виду. Спасибо, сенсей. Сенсей? Сен Ты действительно похож, действительно похож на своего отца. Теперь вам нужно все купить необходимый продукт, чтобы вы могли начать продукты. готовить. Начнем, Начнем наше сотрудничество. Все эти продукты очень важны продукты для, наших для наших уроков. Так, поехали. Давайте еще парочку купим. Два... 5. 12, коробка риса. Понятно, 12. нури Пит... Ну давайте пока. Ладно, пока по квесту купим. 12, там видно будет. Тунец 8 будет 9. Лосось будет 9. Авокадо 10. Да? А, ну всех там по 8, по 4, 10, 10, шурыми. Шурыми 8, тюбик васаби 5. Соевый соус 4 Чили 5 200 долларов, блядь Я что-то сейчас отдам Если честно Так, капуншо. А, ну ладно Вот так вот делаем вкусно Острый нори Но 12, 12, 8, сосаби 4 Ну вот так вот делаем и заказать Покупка Так, установить автоматически Блять, сидели Ну Как сказать, ели? Не хватит еще места. Так, подожди, обратно в магазин. Сурими. Сколько надо? Еще 4. Хочешь купить? О. теперь доберись до места продажи в Китае. Мы поговорим, когда ты приедешь. Я не спускаю себе глаз. Я не спущу тебя глаз, пока ты работаешь. Да сенсей. Ну, Блять, заебись, как там ее перевернуть? Едем к месту продажи в китайском районе. Китайский квартал. Угу. Далеко я к не пришлось. Ну поехали. О, что-то еще новенькое. Не, вот видите, нам показывает разнообразие, что футрек может быть каким угодно. Блядь. Ну, типа по факту. Есть и продавай. Все просто. О, тут Азия, а ты даже. Мне нравится, в целом классно. Так, что молодой человек вы готов принять наставление вашего сенсея? Да, сенсей. Затем переположите рис в новую технику. Где мне взять блин, для начала? Это рыба хуиба, скорее всего. О, новые полочки появились. Так, скорее всего здесь. Я себя чувствую таким ебучим дураком, что вы просто себе не представляете. Оказывается, блядь, надо было просто достать, сука, рисоварку. Рисоварку достать из полки. Вы не представляете, я перепробовал просто, блядь, все, что можно. Реально, все, что можно. О. Теперь ты можешь включить его красной кнопкой. Хорошо, рис готовится. Uh, длины и качества риса в точном необходимом состоянии. Прямо сейчас вы можете разместить лист Нори на ваш разделочный стол. Когда рис готов, вы можете положить его на лист. А, больше спешки, меньше скорости Или, как вы выразили, смеренный и неуверенный выигрывает гонку Вареный рис, а какой нужен мягкий рис? Также вы можете приготовить коробку И на последнем этапе, чтобы все было готово, вы можете положить васаби, соевый соус на подставку для соуса Да, сенсей Так, сначала мягкий рис Готов мягкий рис Кладем его... Подождите Мне нужен лист, э, лист нори какой мне лист нужен? Острый нори. Я себя чувствую таким дураком, если честно. Реально. Так. Положите васаби и соевый соус на подставку для соуса. Где они у меня лежат? Скажите мне, пожалуйста, морозилки. морозилке. Нет, значит, в холодильнике. Так, васаби. Ага. Соевый соус, то... наконец-то, все готово, очень good. хорошо. Теперь возьмите лосось из холодильника, разрежьте его на ломчике. С холодильника, у меня в морозилке. После этого вы поместите один кусок на рис. Лосось, тунец, лосось. Ох. А вообще-то сначала нужно было бы его раз... ну, почистить, типа. Ну ладно, мы порежем вот так. Вот так его не режу. Я вам расскажу по секрету Что мы его так нарежем А что только 8 кусочков Подождите, мне тут добавилось Да, полочки, отлично Мне все равно не нравится выкладка Товаров здесь в полках Их мало того, что брать неудобно Лучше бы они бы просто заполняли поверхность Так, выше, выше, выше, выше ну, как бы, вот так вот, тук-тук-тук-тук-тук И все, там, допустим Они могли бы вмещаться сюда, там, допустим Сто, там, 50 таких, 50 таких Пятьдесят таких, потому что, ну, это, ну, ну Это нереалистично, сука Так Погнали, положили Лосось уложен, что сейчас Теперь сделать то же самое, но с авокадо Авокадо, хорошо Авокадо у нас был здесь Авокадо тоже, чтобы разрезать Нужно это самое начало его пополам разрезать Тут такая игра Которая не имеет косточки Ну, вы об этом Не знаете 8 кусочков Видите, здесь уже вырезано, видите Как бы это Как она называется -то? Ты скажи, я скажу Дырочка -то. Косточка, блядь Теперь пришло время скрутить суши. Это очень важный шаг, влияющий на форму рулона. Хорошо прокатанное суши дает вам большую возможность вырезать его на больше кусочков. Помните, что не останавливайтесь, как только начнете, в противном случае это приведет к плохому роллу. Нажмите правой кнопкой мыши, чтобы начать мини-игру. Зачем тщательно переместите колесо прокрутки на кнопку S? За, чтобы заполнить круг, как только круг заполнится, нажмите пробил, чтобы завершить раскатывание. Будьте осторожны, чтобы не превысить шка заливку. Когда кружок становится красным, значит суши плохо скручены. Плохо скрученные суши сокращают время для мини-игр на нарезке. Правая кнопка мыши. Понятно. Не, ну это не лучший ролл, давай посмотрим, сколько кусочков у тебя получится нарезать от до 6, блядь. Если вы показываете правильное время, вы разрешите весь ролл, не теряя ни одного из него. Фокуситесь на каждом следующем ролле и найдите нужный момент для того, чтобы вырезать ролл. Вам нужно 5 суши для завершения заказа. Если вы не сможете делать 5 кусков из этого ролла, то вам нужно подготовить еще один. Ебать, это тяжело. Понятно. Ну, поехали. 1, 2, 3. 1, 2, 4, 3. Вау. Вау, удивительно Хорошая новость э, заключается в том, чтобы Эти жесткие части что-то Просто разместите суши в коробке Ага Раз, два Три Четыре, я не помню, как надо было скручивать ролл Ну ладно, Думаю, thing, что еще yes, нужно добавить right. Да, вы правы, возьмите васаби и добавьте его в суши-бокс Там есть специальный слой Я уверен, что вы знаете, что делать дальше Да, сенсей ну, поехали, отдадим заказ. 23 доллара, 27 долларов за заказ. Итог, ваш заказ, наслаждайтесь. Спасибо вам, сенсей, это было блестяще. Я не знал, что смогу это сделать. Твой отец сказал то же самое. Посмотрим, сможешь ли ты проявить последовательность, как он. Давайте разные или разные заказы, пока там точка продаж не закроется. Фух, поехали. Вареный рис. Закинули. Так... Сюда. Дальше, сразу же Базовый нори Базовый нори, пошел Так, сначала надо вареный рис дождаться Сырой Вареный рис, отлично Вареный рис есть, теперь ошинко Ага, это вот эта штука Ее, судя по всему, порезать надо Я, в принципе, прям так и знал Знаете, почему я так режу? Он порежется по другим кусочкам, но так выйдет больше кусочков просто Пять кусочков всего. Я ведь мог и больше порезать. Так, ошинка есть. Кусок авокадо. Где у меня авокадо? Два, да, кусочка авокадо, да. Два кусочка авокадо, вернее на место. Не, закрывать полки не будем. Кап, капро, вот эта вот штука. Ее резать надо? Нет, не надо. Капро не надо. И соевый соус. Ну, мои руки заняты, понятно. Не понял. А, соевый соус в конце. Угу. Так, а как? Ага. Ну, ага. А почему я нажимал именно так? Хм. Ну ладно, фиг с ним. Потом нож. Ага, Один пять. Один пять. Блять, 5, 4, 3. Сколько кусочка? 3 кусочка, блять. 3 кусочка. Придется еще один готовить. Блин, это капец сложно, если честно. В плане того, что я не понял, как я буду правильно сначала резать. Ну ладно, все приходит с опытом. А почему мне. коробки-коробки сри? Да ладно. Да ладно, одна коробка это на разок, типа? Ну ладно, давайте еще одна попытка. Сколько у нас времени? 200 секунд, ну в принципе достаточно. Просто вареный рис. Так, поехали. Я обычный Нури. обычный Нури. Потом рис, потом машинка. Шинки есть уже. Подожди, верни поднос на место. Кусочек авокадо. Пожалуй, я не буду никогда готовить. Кака вот этот непонятный. Так, тебе надо понять. И раз, два, три, четыре, пять. Отлично, хорошо порезано. Поехали. Что там? 5, 5, 6, 2, 1. Блять, 4 кусочка. Ну ладно, нам нужно их 5, поэтому все остальное можно вот так вот выбросить. Что там дальше? Соевый соус. Вот так. Ага. И в заказ номер 2. Чей выхуй дали, авторитета немножко. Так, базовый нори. Так, базовый нори. А, кстати, точно, точно такой же, как у меня, только... Ну, и отлично. Потом рис... По-моему, такой ощущение, что вот рис вообще не кончается, если честно. Ну да ладно. Еще один заказ припер себе. Это уже на два, слушай. Ашинка, авокадо, авокадо капро. А тут что? Ну ладно, я точно не знаю, что там. По-моему, там... А, там... По-моему, там то же самое, кстати. Ну ладно, ашинка. Ну да, тут то же самое. Авокадо Иди сюда Авокадо Вот эта штука И капро Вот эта штука Так, поехали Отлично Все, тут тут я уже разобрался Осталось самое тяжелое Так 6, 6, 6, 2 Отлично, все части были хорошо разрезаны Отлично И, и все и больше ей ничего не надо. Но будем надеяться, что так. Только Получен авторитет, бла-бла-бла, и -бла -бла, все нравится да. Без того самого. А вот этот уже по-другому сделанный. Так, какие нори? Обычный, обычный. Хорошо. Так, базовый нори. Базовый нори. Рис. Почему я, кстати, не могу несколько риса добавить? Только один раз. Ну да ладно. Так. Что там? Кусочек тунца. Лосося надо тунет взять. Иди сюда. Нет, здесь сюда. Какой? Вареный. Вареный готовится быстро, не успею ничего нарезать, поэтому сделаем вот так. Хорошо, что, блядь, я разобрался с, это, с, с этой хренью. С... По друг, другими словами, не назвать, насколько плохой хренью. Нож. Так, все, ладно, быстро режем. Блять, надеюсь, кусков порезал, прикиньте. А сашин у нас как раз две штуки Вообще красота Иди сюда Так, сашина раз, сашина два а, Кусочек тунца Я думаю, не важно в каком порядке их выкладывать А, все, их можно крутить Прикиньте 3 секунды есть Первый есть, хорошо, ага, я понял Да, подожди, положи на место Надо будет эту желтую штуку нарезать Все зависит от района, где мы будем готовить так, теперь надо приготовить пальцы, блять Так, что там? 6, 3, 1, 4 Отлично Тихо стоять Раз, два Поехали кусочки Раз, два Три Четыре, почему сразу нельзя на ней резать, не знаю а, И соевый соус И соевый соус И сюда тоже сразу со... Сюда ты его поставил, соевый соус Какой заказ? Номер четвертый 4, отлично. следующий суши сразу же крутим. Ну, тут, в принципе, все просто. начать крутить, реально просто. Резать чуть-чуть посложнее. 4, 4, 3, 3. Надписи мешают, если честно, резать. Вот это вот что-что, но надписи капец, как мешают резать. А так, в целом, все нормально. Так, четвертый заказ. Доволен, хороший. 44 плюс чаевые 6, и авторитет десяточка. Оуу, лосось, авокал Ух ты, блядь, сколько всего Так, поехали Острый нори И базовый нори И базовый нори Теперь, кстати, не тот нори вытащил Вот этот я могу, наверное, вот так вот И базовый нори Теперь мягкий рис и вареный рис Охрененно, блядь Так, поехали Начнем с легкого Вареный рис Желтая штука нужна Иди сюда. Иди сюда. Авокадо тоже нужны будут. Блять, сколько всего надо. И у меня места столько нету, чтобы это потом все просто убрать. Так, это вареный рис. Вареный рис идет сюда. Потом желтая штука, которую мы порежем. Вообще, судя по всему, я должен был резать ее вот так. Могу еще? Я на 6 кусочков все-таки смог разрезать. Кусок авокадо Ну, естественно, для авокадо у меня уже нет места А на подносе я бы хранил В принципе, кучу всего Так, авокадо, иди сюда а, Но ну, авокадо мы порежем вот так По старинке Хотя я его тоже должен был пополам, пополам, пополам Авокадо просто дороже, по-моему Но я не уверен так, авокадо сюда кладем. Два авокада. хорошо время, что полировать навыки? Чего? Использую чтобы. А, вот потом, потом. Подожди, меня еще заказ не закончился. Возьмите щетку с панель инструментов и начните с рисоварки. Хорошо. Так, крутим. А, вот так. Тук -тук -тук -тук -тук -тук -тук. Угу. Хорошо, получился следующий. Острый нори нужен рис. Рис, хорошо. Сначала надо заказами закончить, блядь. У меня тут заказов миллион. Так, острый нори, иди сюда поближе. Там какой нори? Базовый нори. Базовый нори. Вот сюда иди. Мягкий рис. Вареный рис, вареный рис. Ту-ту-ту. Ну, в принципе, блин, если бы не вот этот вот перевод, который, к сожалению, чуть-чуть меня подставил, достать. Достаньте риса, оказывается, блять Достаньте рисоварку блядь. Так, это, вернемся кусок, кусок лосося Есть кусок лосося, два куска авокадо Раз Два васаби. А, васаби в конце, да, подождите, васаби Да, васаби в конце, значит а, Пошли крутить Крути, крути, главное не останавливаться Он так и правильно сказал Так, поехали, пять, четы... Мне надписи, на самом деле, если честно, мешают они прям реально оказывается мешают мне Я теперь понял, почему мне изначально все так плохо получалось Это стоит Так, это с обычным С обычным нужно вот так Ага Это заказ номер 5 Номер 5 Ты иди сюда поближе Ты иди ко мне, берем нож, режем 6, 3, что-то там 6, 3, 4, 4 Отлично, все кусочки раз. Ты че, не мог сюда положить? Реально, не очень удобно. Было бы какое-то приспособление или прокачка скилла, которая позволит класть это все дело сразу. Цены бы не было. Так, едем дальше. Так, э, вареный рис. Но единственное, мне нравится, что я просто же рисоварку каждый Класс. раз выключаю. Она не тратит много. А Сурими. Суриме тоже придется порезать, блядь. Сурими. А где Сурими? А вот и Сурими. Первый раз его, кстати, режем. Придется лук выбросить, наверное. А, ну ладно, тут немного кусочков. Вареный? Вареный. Вареный. Вареный, блядь. Почему? Фуф. Сейчас бы по губам бы себе выдал. Вареный рис, два Сурими. А ка ка Капро вот это. Как это называется? Капро. Ну и, короче, Капро будет называть. Крутим. Ой, ой, не ту кнопку жал, прикиньте. Не ту кнопку нажимал. Так. Ага, тут все занято, блядь. Есть место на доске? А, все равно все пропадет, если я даже выйду отсюда. С Поднос все пропадает. Что очень плохо. Ой-ой-ой. Два, четыре, четыре, пять. Ну, это хотя бы та мини-игра, где есть фейлы. За это круто. В принципе, можно зафейлиться тем, что и, допустим, там, пережарил картошку или э, пережарил тесто и все надо делать заново, а это стоит своих денег. Пух, устал. Ну, судя по всему, вот этой щеткой, нет? Вот этой щеткой. А По-моему, это не так делается. Now, Отличная работа. Теперь, молодой человек, вы можете очистить все другие устройства, которые вы использовали. Ну, конечно. А ты как хотел? Я что, грязным, грязным свое место оставлю рабочим? Я, конечно, дурак, но не настолько. Так, где у нас меньше всего товара? Грибы до свидания. К сожалению. Но грибы до свидания. Идут сюда кусочки лосося. Это самое дорогое. Это точно самое дорогое, больше чем уверен. Так. Потом желтенькая. Да стой. У меня тут поднос. А почему? Их же по 4 должно быть. А, их по 4, и так по 4. Блять. Неожиданный поворот. Ну ладно. До свидания. Так. Желтенько, иди да? Я просто не знаю, когда я что стоит сейчас готовить буду. И как вообще что будет. Главное, надо будет поработать на всех заправках, чтобы быстро это перемещение было. Что очень удобно. Блин, я же улучшал. Но я знаю точно... А, мне не хватило на улучшение контейнера. По-моему. я не уверен. Так, газовый баллон. Как тебя... Ну как, -то... Вот так вот делаешь. Вот так вот делаешь. И вот так делаешь. Мне надо, чтобы он кончился. Я его сразу поменяю, чтобы у меня потом во время процесса просто этого и не было. Покиньте свою машину, пишет. Ага, отлично. Я что, зря газовый баллон еще не покупал? Я думаю, нет. Все выключено? Хорошо, что ты все автоматически выключено. Чего? Сначала закончится с торговлей. У меня нет заказов. Dump юсет oil форум uh, freeze машин? Да ладно, ты меня заставляешь слить масло? Сука. Отлично, вот shop. теперь, молодой человек, вы можете очистить все другие устройства, которые вы использовали. Ага, вернитесь в магазин Ураган. Ах вы суки, заставили меня слить масло. А я с ним столько проездил? Они... Меня... <смех> Ух ты, блин, продумано, продумано. Хотя я им даже не воспользовался. Ни тогда, ни сейчас. Нет, тогда я им попользовался, но я бы еще попользовался, бы Так, это нам назад. Кстати, не ездили от первого лица. Или ездили, но очень мало. Поэтому покатаемся от первого лица. Главное, никого не сши. Привет, братан. Смотри, сиди рядом со мной такой лич касается. Мне нравится, кстати, вид, классно. Это лица они показывают. Молодой человек, просто наблюдая за вами, я снова почувствовал себя живым на кухне. Вы оправдали и превзошли мои ожидания. мои ожидания. С удовольствием. Теперь, когда я уверен, позвольте мне вручить тебе один подарок. О, О что это? Уникальный нож Сантоку из японской стали. Он был сделан в Окинаве старым мастером Хаттори. Я позаботился о том, чтобы держать его как можно более острым. Вау. По правде говоря, я подумал отдать нож твоему отцу. Но прежде чем решился... Он умер. Судьба дала мне второй шанс, так что я хочу дать его тебе. Пожалуйста, возьми его. Сенсей, спасибо! Я не знаю, как я вам заплачу. Как любой ученик отплачивает своему сенсею, продолжайте оттачивать навыки, которым я вас научил. Делайте все, что в ваших силах, остальное предоставьте судьбе. Сенсей, ты замечательный человек. Спасибо от имени меня и моего отца. До свидания, молодой человек. Надеюсь, ты снова навестишь меня. Здесь вы всегда найдете, где проверить свои навыки в приготовлении суши. Я буду. До свидания. Поэтому, может быть, пришло время протестировать себя так же, как сказал Гуэн Новый квест, новая автозапчасть. А, тесто пиццы надо купить. А че, я могу у него все купить? Да нет, я у него только суши могу купить. Надо в магазин ехать, получается, в, в обычный. Заказать и собрать все продукты, необходимые для продажи. Блин, меня бесит, э -э не дают мне просто так позаниматься своими делами. Я могу, на самом деле, забить э фиг на квесты сейчас, на данный момент, и заниматься все, всем, чем я хочу. Но, в принципе, мне кажется, скоро игры пройдут. Ну, потому что это же получается сюжет, и на этом все закончится. С, магазином, с магазиновским багом я так и не понял, в чем случилось. Я пробовал делать просто заказ по одному предмету, но ничего не изменилось. Попробовал, прежде чем догадаться, что нужно вытащить рисоварку. Это опять же таки случайно произошло. Я просто не оставлял попыток, не бросал попыток о том, что... Это самое, что-то не посмотрел, кто там справа есть, никого или нету. Не бросал попыток, в общем, попробовать пройти этот момент. И случайно она выглядит. Так, будем скажем честно, да Что, блядь, это отняло очень много сил От фото и, и проблем всяких Смерточка, ты это самое Не переживай Давай, блядь, еще на меня выйди А первого лица, кстати, мне кажется Как-то попроще все это дело Ну, смотреть на дорогу, по крайней мере, проще но я никого не задавлю просто так Ладно, обычной машине, но на грузовой Просто вот э, я уже заезжал. Сейчас вам покажу на вторую заправку. Стой, сука. Отлично. Но вообще, учитывается, что игра от первого лица проще, конечно, лучше. Если, ну, вводишь от первого лица тоже. Но от третьего попроще. Когда, видишь, чуть-чуть машинку сзади. Так, настройка. Баннер. Теперь суши-мейкер, да, может быть? Да. Но мне нравится хэллоуинский мейкер. Но скоро хэллоуин полностью закончится. Эх. И придется все убрать. Когда в этом городе, в котором я сейчас нахожусь Вот в этом а как вам показать-то? Вот в этом городе, в котором я сейчас нахожусь Так, тесто для пиццы 5 штук надо Отлично Опять. И моцарелла чиз чиз, Штуку Штуку, штуку Заказать, покупка Опять Видите, too late for discount Не знаю, что случилось Но мне, в принципе, скидку уже не нужна но все равно, просто если заказывать на большие суммы, да, скидка-то она будет и не маленькая в целом. Ну, потом, потом. Так, есть кост слева? Нет никого. Едем туда забирать наши заказы. Ой, блядь, я не там свернул. Заднюю. Ну что, проезжаешь? А мне налево надо. Ой-ой-ой-ой-ой, что я делаю? Что я делаю? Но хорошо, что здесь не штрафуют. А чё это такое падает? Блин, а я прокатился на этой штуке, если честно. А можно? Я не могу, да, просто так бросить тачку? Блин. Плохо, то есть по городу я не могу использовать машину. Жаль Мне кажется, у меня нет скидки, потому что я уже весьма прокачиваю. Ну или баг опять же, таки. Too late for discount. Но мне все равно пишут, вы приехали слишком поздно, блядь. Но слишком поздно для скидки. Ну, я понял. Отдать а место продажи на пляж. А, это суши делать. -то. Не подожди, отмену. Покупка. Допустим, бекон. Заказ, покупка. Да, у меня еще столько свободного места. Я мог, могу столько всего докупить. Ну ладно, пофиг. Но я думаю, на этом мы заканчиваем. Какие-то сейчас торги у нас тут могут быть на пляже. Это вот сюда, да, да. Ух, на... блин, сейчас бы я заехал. Пойду я, наверное, открою чеки-поинты вон там наверху. Быстрое перемещение. Ой, -ой, ой Быстрое перемещение Вот там наверху открою. Сейчас покажу, где. Вот здесь. Это надо поработать почистить эту как он газ я просто не вижу смысла записывать на видео я там так камеры кручу я так посмотрел у меня чуть плохо не стало самому думаю боже как вы на это могли как вы это могли смотреть думаю этого больше не повторится очень извиняюсь пока не забыл извинился а также подписывайтесь на канал ставьте палец вверх предлагайте игры для обзоров для тех кто особенно до сюда смотрел, для целый час тяжко как-то так Блин, я себя сейчас реально таким тупым чувствую, из-за того, что. Ой! Просто да... словами не могу выразить. Прикиньте, вот задумался, сказал слово просто, и меня прям закранило. Вот сейчас я вот такой прям тупой. Понимаю, что я не смог выразить слово. Выдвинуть рисоварку. Выдвинь. Блядь, это надо писать разработчику, наверное. Выдвиньте рисоварку. А прикиньте, если бы я не тыркался, пыркался в нее до, до черного поколения, блядь, пока она не выехала случайно. Я бы реально просто сказал, блядь, мы на этом завершаем. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Как-то так. Ну а мы на самом деле уже будем заканчивать. Смотрите, сейчас вот работа. А, не могу. Сука, недоступно. Значит, все быстрые точки уже... Все. Может доставка поработать? Доставка нет смысла. А, с шести до 6. А сколько время? А я не знаю, сколько еще время. Значит, придется, поход поработать. Сука. Ну, ладно. Когда вот здесь поработать, нам, скорее всего, чекпэта. Вот, быстрое перемещение откроется. Это, скорее всего, кстати, предпоследнее. И... А, стоп, мы здесь... А, здесь мы работали, здесь мы работали, здесь мы работали. Осталось только здесь поработать. Ладно, скорее всего, следующая серия заключительная. Так что подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзоров. Спасибо, ребяточки, за просмотр. Всех люблю, всех ценю. Пока!